Здравствуйте, К2 Pinnacle 118 Сет Моррисон стайл Про модель, ну по сути это Те кто в теме, не первый раз Салкивается с ленингами К2 Это бывший Анекс 118 Сет Моррисон, по, по большому счету Модель без изменений а, Хоть и написано на ней Коник технология, новая технология К2 в этом году, есть большие сомнения, что она там есть По большому счету, на мой взгляд И по катанию, и по внешнему виду Модель не сильно как-то Изменилась а, с прошлых сезонов. А, в катании она прекрасна, на мой взгляд, и, и вообще отличные лыжи. Но отличные лыжи, давайте объясняю, для кого, для чего и как ее понимать. Это отличная всепроходимая фрирайдная а, модель скоростного фрирайда. То есть для тех, кто хочет и может фигачить. Это не парк, это не какой-то стлоп стайл. Это именно для продольного катания. На скорости. Лыжа работает на скорости. Лыжа обладает безумной стабильностью. Лыжа отрабатывает неровный склон, избитый склон, э -э, жесткий нас Вот ее среда, собственно, вот такая, вот для такого именно хорошего техничного хождения. Форма задника, и, в общем-то, сделана таким образом, чтобы добавить... Э -э маневренности на малых ходах и в узких местах, и лыжа, собственно, позволяет это делать, то есть не надо бояться, то есть лыжи не только для скоростного катания, в каких-то узких местах, на буграх, там, в кулуарах, в общем-то, все отлично с ней будет работаться. На дропах отлично отрабатывает, умеренный рокер стабилизирует, ну, не менее... Уменьшает, не минимизирует стабильность лыжи она очень хорошо работает на скорости при этом рокер он растянутый очень плавный, длинный и а, то есть он, он как бы вроде небольшой, но за счет того, что он растянутый он дает лыжи огромный потенциал во всплытии в легком снегу, при этом не уменьшает цепкость а, при жестком а, каком-то катании по жесткому, по обдутому на в узких кулар но все равно это как бы надо понимать, что эта лыжа по большей части для такого экспертного быстрого катания. Ее конек это скорость, ее конек это стабильность, ее конек это отработка неровностей разбитого склона. Но по ощущениям в катании лыжа все равно очень нежная, аккуратная, бережет ноги, очень такая лояльная. И кататься в ней целый день можно абсолютно спокойно, даже по очень как бы обдутому или там разбитому снегу. Отлично вариант именно для фрирайда со скитуром. То есть камус на ней будет работать прекрасно. Рокеры, опять-таки, плавные, не будут уменьшать и не будут добавлять ей эффекта коромысла. Проходимая лыжа хорошая. Но, в общем-то, для как бы, тех, кто понимает и может, потому что основные ее все прелести открываются на скоростном катании. Все. Такая же, в общем-то, она прекрасная, как и была. Стала, наверное, может быть, еще более проходимая и нежная в этом году. В отличие от модели предыдущих годов. Если она есть на сайте, значит, она есть в наличии, как всегда. В регионы отправляем без проблем. Процесс налажен, волноваться не надо. Все, если решились, покупайте и встретимся где-нибудь на каком-нибудь хорошо бугристом склончике с хорошим уклоном. Все, пока.